Я иду в президент, я принял решение, мне кажется, пора, поэтому я решил оставить след в истории, буду президент. Ну и все.